Тихо. Тебя, типа, вообще ничего не волнует, да? Что только что произошло, я... Хватит, я с вами не пришел... Ты кто? А, это тот самый уровень. Нет, это тот гребаный, сраный, долбаный уровень. Нет. Оп, оп, оп, оп. Да, да, да. Получать бесы, бесы, бесы. Нет, отстаньте от меня. Что происходит? Еще приду к тебе и зарежу тебя хорошо, монастырь синий, ты меня бундун. На. Воу, Щит, ребятки я не ко мне. Не надо, не надо так делать. О oh, нет, он oh, нет, шоколадный заяц стоят, Пацаны, пацаны, пацаны <coughs> oh, нет Я спокоен максимально О, Мэн, what the f? Ты что там с дверью делаешь? Она не я сейчас тебя порешаю Я пошутил, ребята, пошутил нет, ну то, что это будет красивая, конечно, знал, но не в такой же степени. Алло. Ну, парень, ну серьезно, это слишком глупо. Ты бы ушел с моего места, пацаны. Пиу, пиу, пиу, пиу. Ну все, пацаны, вам всем так На. Ву, промазал. Мазила. Я не думал, что он повернется. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, лежать, лежать, лежать, лежать. Не, ну так-то изи вообще, вообще изи. Ну все, я просто это, расслабился и порезался. Твою мать, да сотолбали, тварей. Что? А как ты через окно пролез? Давайте обдумаем ситуацию. Все-таки не все так плохо. Да, мы враги, но это не, не, нельзя воевать. Не надо, пожалуйста. Давайте обдумаем ситуацию. Не все так плохо. Может, мы враги, да. Мы, может, скорее всего, так оно и есть. А, собственно, ну не обязательно же. Все, наконец-то. Give up, you. ты победил. Да, все, я победил. Можно я домой? Все, давай. <с <Fairly> <с <Pharisees>. а, все, <соединяй> собственно, до свидания, я пойду. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое предыдущее видео по Hotline майами. Давай. Удачи.